Меня зовут Житки Хорька, я гигиенист клиники Мегастон. Многие пациенты спрашивают, как же ухаживать за имплантатами. За имплантатами нет особого ухода, но имплантатами ухаживают точно так же, как и за своими зубами. Чистим зубы и протезы мы 2 раза в день, по 3-4 минуты. Соблюдаем правила чистки. Под острым углом, примерно 45 градусов, мы слегка прижимаем щетку к десне и в движениями делаем 10-12 движений. Незначительно массируем десну. Слегка прижмем щетку к поверхности десны и делаем незначительные массажные движения. Подставляем щетку к десне примерно на 45-45 градусов. Слегка прижимаем ее в лесне и делаем незначительно массажное движение 1-2 секунды. Далее выметающими движениями одессим к краю зуба или к краю коронки с внешней стороны, с внутренней стороны и сама желательная поверхность. Особое внимание при чистке мы уделяем между зубы промежутками. Здесь есть разные варианты чистки. Это ирригатор, это Суперфлоск, флос, межзубный ж. Все эти средства подбираются индивидуально для каждого пациента. Мы приглашаем вас на консультацию к гигиенисту клинике Мегастом, где вам подберут индивидуальные средства гигиены для любых конструкций.